Вот выдавил ё Красавец тоском все пойдет на племя. боятся отрываться от толпы совсем протягу забыли а? совсем протягу забыли боятся совсем зашугал их хищ чуть потянет от толпы не хочет отделяться она плен пойдет. О, заряжает, а. Боятся, на все равно. Ух, как она пошла! Ой, молодцы, ой, молодцы! Боятся, наиграет играет. Ух, уперла все. Ну, садитесь, я уже сам боюсь за вас. А это смертники, кого кто-то с головой не дружит. Вот такие вот нервы треплят. И мне, и в себе. в конечном итоге является пушечным мясом. Такую птицу вот. Называют пайгарами. Вот как она тянет. Ш -ш -ш, в средний лед, по -первых. Тянут, играет. Ходят подолгу. Как увидят, ястреба сразу начинает уходить от дома по горизонтали. Не ждут. Но я бы их назвал воры времени, если их ждешь, то все, все другое умерло. Пока они сядут, сердце будет неспокойно. Начинает спускаться. Я понял, что пока они не вымотают друг друга, себя не вымотают, они не успокоятся. Это, видимо, у них залито. Это профессионалы полета. И крыльями машут. Знают, как парить, как набирать высоту резко. Любят, любят свое дело. Вот с водец сами взлетают вот с работы. Приезжаешь вечером, они уже начинают спускаться. Мотыляются, все внизу уже пушают, отдыхают, а эти мотаются. Завтра может случиться так, что одна вернется, а может не вернуться обои. Потом из молодой стаи смотришь, еще двое таких же появилось. И вот так постоянно. Такая кровь у этих сизах у тасманов. Поэтому я им обрезаю все под корень. Лохмы под корень обрезаю. Чтоб ничего им не мешало. Ну, Но... давайте, спускайтесь. Прощальный стоп, прощальный выход, ну и садись, уже угомонись, вот эта вот розовенькая, она пока никто, не, последняя не сядет, она не успокоится.